Троение побрачные скалы, суровые зимы, танцы с волками рождается сын По взглядом богов, Из детства он к битве и смерти готов. Едва научился в руках держать щит, он слышит провинцу, что биться вели, девер ветер растул паруса. Навер Земли — странный язык Золото, блеск и людей — чудолик. Стрелы пронзают, шиты и друзей Мы рвёмся в бой, яростней Смерть не страшна, рубим мы, что и смочим В толцах врага ужас, видать даже ночь Но копье копьё тело викинга, хьёрты.